И я... Я... Подох. Так включим радио. Версию, что э, Владимир Путин же не пользуется интернетом. Ну, сам он не приходит. Да, но ну, надо как-то, так как Владимир Путин планирует жить и вечно и, и править вечно, судя по всему, надо потихоньку ослабить. Но нельзя неподготовленного человека выпустить вот, вот, в это вот, вот в этот интернет, который есть. Надо э, сделать идеальный интернет, Ай, не могу попасть. Как вы думаете, для чего нужно... такой детский столик. Знаете? Сейчас покажу. А вот для чего. Не сложно, но можно. Не особо удобно, но тоже можно. Но микрофон хреново работает. Надеюсь, что-то записал. Классно, кстати, штука. У меня вот такая вот стоит. И-и-и-и-и-и. <с Adaptive noise> вот. Вот на пистолете еще. Тоже он же. Это крафт. Хорошо держится, хорошо снимает. Короче, тут давление мало. Но она классная. Вполне классная. Во, во. А вот это вот китайская фигня. Она про пропускает. Вот и все. Чаечек самое главное. Так. Видишь? Ах, я люблю теплая. говорится, кто чем занимается, но ну я почти все сделал по фуншую. Регулятор <свист> вкладывает двигатель. Ну, здесь масло должно быть. Не, какой хер Большой толстый шланг, 12 -й. на пистолет и на продувку ну, там баллон, чтобы перелиться, там еще одну штуку поставлю на выход. А вот этот вот шланг, где он у меня, выходит. скорее всего, уголочек поставлю, чтобы ты не смотрел. А он идет как раз у меня на... Шик! Шик, шик, шик, шик, шик, шик. Опа! На пистолетик. о Он без краски. У него ничего нету. О, абдомазон, фламазон. О. О. О. О. О. Он, правда, самый дешманский взял за тысячу, Ну что у него здесь вот штуца-переходник, чтобы накручивать регулятор и Ну вот, Поченок пластмассовый, у меня там есть полостный у сейчас у меня там есть еще этот, другой немножко. Ну ладно. Во. Сейчас это все дело отполирую, подготовлю соседке поможет и я не вижу отражения, он а, ага. там тоже, вон он, идет, пушку-гонку делает. Сейчас это все сделаю, ну, по крайней мере, это, у меня еще и вон, дверь лежит, лежит, на этом детском столике. Ну все, пока все. То, чем занимается, я вот продолжаю свою дверь красивую делать. Купил что-то ее за полторы тысячи. А сейчас сижу вот. <смех> Ебуся. Тут надо все выравнивать. Тут надо все делать. Ой, себе я даже показывать не хочу. Я ведь резный, лохматый, все такое. И только вот так вот. Всем привет, я тут. <смех> Пока все. 12 лет.